Вот сейчас мы с Лешем решили организовать небольшой привал на вот этой милой полянке недалеко от ЛЭП там, кстати, и попить чайку. Вот там Леша увидел еще более прикольную скамеечку, вот туда мы с вами и направимся и минут через пять будем разводить огонь исключительно с помощью огнива и подручных средств и небольшого читерства.